Всем доброго времени суток, катаны! С вами Аззи, и я продолжаю рассказывать вам о своем суровом прошлом. На этот раз речь пойдет о моем списке просмотренных аниме. Почему-то так сложилось, что по отношению к аниме люди делятся на два типа. Это те, кто люто ненавидит этот жанр культуры, и те, в чьей жизни этот жанр культуры занимает особое место. Я отношу себя ко вторым и разумеется как настоящий трушный анимешник да неужели ну, типа, был обязан начать вести свой список просмотренных тайтлов. На самом деле, тайтлов в этом списке не так много, ну, всего с несколько десятков, однако я очень рад, что он все-таки у меня есть. И посмотрев на него, я могу хотя бы что-то вспомнить. Начал вести этот список я с 2009 года, и точно так же, как в случае со списком задрота, многие тайтлы пришлось записывать по памяти, Задним числом, первая просмотренная анимешка в моем списке это Пчела Майя. И кажется это был 92 год, когда этот мульт показывали по первому каналу. Точно я конечно вспомнить не могу, я был тогда еще совсем пиздюком. Извиняюсь за свой французский. Тогда я, конечно, еще не знал, что это аниме. О том, что Пчела Майя относится к жанру японской анимации, я узнал намного позже. Зато теперь я знаю точно первое свое просмотренное аниме, как и знаю то, что посмотрел его тогда, когда ты, мой юный анимешник, скорее всего, еще даже не родился. То, что жанр японской анимации занимает совершенно особенное место, Среди мультов я заметил уже где-то в году 96-97, и именно тогда я сразу же влюбился в этот жанр. Я с огромной душевной теплотой вспоминаю, как пытался рисовать в стиле японской магии дома или в школе на уроках ИЗО. Все эти лица, рисовка, стиль анимации, это было просто великолепно и завораживало меня. И, конечно, эта культура не могла не отразиться на моем тогдашнем творчестве. Именно в те годы, в конце 90-х, я впервые познакомился с Sailor Moon. И кто уже смотрел мой топ мультов 90-х, тот знает, что Sailor Moon я считаю лучшим мультом детства по целому ряду причин. Я пересматривал все сезоны Sailor Moon полностью несколько раз. В лихие 90-е и чуть менее лихие нулевые у меня пока не было возможности покупать видеокассеты или DVD-диски, и поэтому из анимешек я довольствовался в основном тем, что показывали по телевидению. Позже я уже специально покупал анимешки на DVD-дисках, а затем и вовсе стал скачивать с интернета. Я не стану утверждать о том, что у меня всегда был равномерный интерес к японской анимации. Бывали периоды повышенных интересов, бывали периоды спада, как, например, сейчас. Ведь в настоящее время я фактически забросил это дело. Я в абсолютном шоке. Мой интерес к аниме проявился в виде нескольких крупных волн, самая крупная из которых пришлась на 2009-2010 года. В этот период я скупал все DVD-диски, которые меня только интересовали, читал кучу инфы об аниме в интернете, ну и, конечно же, сам рисовал этих няшных персонажей. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. В моем ЖЖ, который я вел в те годы, до сих пор сохранилась моя анимешная аватарка, нарисованная в графическом редакторе. По телевидению в конце нулевых, начале десятых уже практически ничего не показывали из аниме, поэтому я накидывался на все, даже на аватар. А что, на безрыбье, как известно? В тот период я познакомился с Евангелионом. И я не буду преувеличивать о том, что этот сериал буквально изменил мои взгляды на жизнь. После просмотра этого сериала я задумался о том, что в мире нет идеальных людей, в психическом смысле этого слова. У каждого, в том числе и у меня, в голове свои тараканы. И нужно принимать эту правду и жить с этим. Последний мой пик интереса к аниме пришелся на 2013, 2014, 2015 года. В эти годы я впервые посмотрел такие культовые сериалы, как «Тетрадь смерти», «ММО» и «Атака Титанов. А самый последний, полностью просмотренный мной сериал, это «One Punch Man». И хотя в этом сериале был весьма оригинальный сюжет, я начал понимать, что аниме сейчас для меня заходит с трудом. У меня как-то нет такого повышенного интереса к аниме. Возможно, это связано с возрастом, не знаю. Но я почему-то не могу посмотреть больше одного-двух тайтлов в год. И то исключительно для того, чтобы продолжать выполнять свой список. Но, быть может, вы посоветуете мне что-то захватывающее и необычное в жанре аниме? Или какой-то шедевр, который я, возможно, пропустил? Пишите свои предложения в комментариях. Ну а на этом все.